Всем привет! На связи Лариса Архипенко. Я расскажу, как активировать карты по мега акции Я Люблю Корею. Значит, как мы знаем, на каждые 299 рублей сейчас автоматически в заказ встает карта по мега акции Я люблю Корею. Я люблю Сиул. Значит, чтобы их активировать, нужно зайти в раздел Купоны и карты. То есть вот этот раздел находится вверху, где у нас все основные разделы в личном кабинете. Нажимаем сюда и попадаем в раздел, где мы активируем карты. Вот сейчас у меня в данный момент доступно 5 карточек, потому что у меня это карточки из заказов, которые уже оплачены. Те заказы, которые у меня еще не оплачены, они, соответственно, здесь еще и не появились, эти карты. Сейчас карты по этой акции у меня выделены серым цветом, но это сейчас у всех так, потому что их можно будет активировать уже в каталоге номер 8, о чем здесь сейчас и написано. Я специально их не активировала, чтобы вы видели, как это делать. Значит, вот написано, что доступно две карты, да, и уже сразу же видно, что это любое средство по уходу за кожей из каталога номер 8 со скидкой там 45%. Это две карты, да, не активировано пока ни одной. Значит, дальше здесь тоже декоративная косметика, да, скидка 45%. Хочу обратить внимание на то, что на главном экране не входят все карты, поэтому есть вот такой вот, в общем-то, незаметный довольно-таки раздел. И когда мы на него нажимаем, раскрыть весь список доступных карт. Вот этот раздел открывается и идут оставшиеся карты, которые у вас доступны для активации. Значит, как можно активировать? То есть активировать можно, чтобы воспользоваться самому, да, и ä, вот мы нажимаем кнопку Активировать. Либо мы можем ä, поделиться, да, поделиться, например, э, ВКонтакте. Либо вот я сейчас открываю, чтобы просто посмотреть, какой номер активации и код активации. Для чего это делается? Потому, допустим, у вас есть знакомая подружка, да, которая хочет тоже зарегистрироваться, и, но ну, у нее, соответственно, не было заказов, пока нет заказов, и она, ну, как бы хотела бы, или вы хотели бы ей подарить вот такую карту, да. Значит, она, вы ее регистрируете, соответственно, под себя. Под себя вы ее регистрируете, либо регистрирует ваш наставник если вы не можете ее зарегистрировать и получается что она значит заходит да в личный кабинет такой же раздел купонные карты да. и здесь вот внизу есть такое специальное такое окно где можно ввести код активации активируется код активации подтверждается и у нее карты появляются также карты в личном кабинете собственно говоря также как у вас вот и такие вот как бы нехитрые инструкции, которыми вы можете воспользоваться и получить по акциям, либо будет подарком, что-то из продукции компании Faberlic. У меня сейчас просто по этим картам, вот по пяти нет подарка, но очень часто бывает, что есть просто какой-то подарок. Главное в этом моменте что? Что только активированные карты будут участвовать в мега-акции. Мега-акция, она будет к 17 июня, уже будут полностью карты, которые уже активированы в личных кабинетах консультантов. Они будут участвовать в главном розыгрыше призов. Как мы знаем, что будет разыгрываться 15 телефонов, телефонов Samsung Galaxy S10+. 250 наборов «Эксперт», массажеры, роллеры для лица и тела и 2500 наборов «Я люблю СИУ». Там активный крем и витаминный тоник. И там-там будет разыгрываться два автомобиля «Кио X-Line. Вот. Так что еще раз, пожалуйста, обратите внимание, уважаемые покупатели, уважаемые консультанты, что только активированные карты будут участвовать в главном розыгрыше призов. Сейчас... Карта встает на каждое 299 рублей в заказе, и она стоит автоматически, не нужно ничего в акциях выбирать. То есть после утверждения заказа вы уже можете посмотреть в своем заказе, прямо раскрыть его, что они встают вверху, карты, и их необходимо активировать, перейдя в раздел «Бонусы и карты». Еще раз показываю, вот здесь, «Купоны и карты». Ну, на этом все. Всем хорошего, приятного дня, до встречи!